При открытоугольной глаукоме преградой для оттока внутриглазной жидкости становится выведена из строя дренажная система – трабикулярная сеть. Грубо говоря, это многослойная сетчатая губка, через которую жидкость попадает в специальную полость – шлемов канал, и оттуда выводится из глаза. Вот так дренажная система работает в вновь. Смотрите, она беспрепятственно пропускает воду. Мы ее подкрасили, чтобы было хорошо видно. Но если отверстия по какой-то причине закупорены или слои дренажной системы придавлены друг к другу, просачиваться жидкости становится труднее, и она начинает скапливаться внутри глаза. Причиной закупорки тропикулярной сети могут стать атеросклероз, гипертоническая болезнь, хронические заболевания легких, диабет а также операции на глазах. При закрытоугольной глаукоме проблема другая. Встречается в основном у дальнозорких людей из-за более плоской формы роговицы. В норме угол между роговицей и радужкой приблизительно 35-40 градусов, что позволяет жидкости беспрепятственно проходить в сторону дренажной системы. При закрытоугольной глухоме угол между ними намного острее, а значит и проводимость жидкости ниже. Молодым людям это может не доставлять особых проблем, но с возрастом хрусталик увеличивается и начинает прижимать радужку к роговице, практически перекрывая. Отток жидкости. При этом глаукомы опасны тем, что выраженных симптомов может не быть годами. Они появляются тогда, когда зрительный нерв уже серьезно поврежден. Поэтому обязательно сходите на прием к офтальмологу, если у вас появляются мутные пятна в боковом или центральном поле зрения. Краснеют глаза. Вы смотрите на источник света и перед глазами появляются радужные круги. Вы чувствуете тяжесть и боль в глазных яблоках, вплоть до тошноты и рвоты. У вас возникает чувство сухости глаз, усиливается слезоточивость или светочувствительность. Чтобы диагностировать глоукому, необходимо идти в офтальмологическую клинику. Но и здесь есть свои тонкости. Если у вас есть подозрение на глаукому, то ни в коем случае нельзя проводить обследование с расширением зрачков. Это опасно в плане появления приступа закрытоугольной глаукомы. При таком приступе отток жидкости полностью блокируется. Давление растет с огромной скоростью. Если ничего не делать, в течение 48 часов человек полностью ослепнет. Поэтому, если у вас подозрение на глаукому, сразу после измерения внутриглазного давления необходимо исключить закрытоугольную форму. Сделать это можно с помощью гониоскопии. Мы должны посмотреть расстояние между роговицей и радужной оболочкой, так называемый угол передней камеры. Просто так увидеть его через микроскоп невозможно, и для этого нам нужна вот такая вот линзочка. В ней есть четыре зеркала, и через эти четыре зеркала я буду смотреть те потаенные уголки, которые недоступны обычному осмотру. Прошу, поставьте, пожалуйста, подбородочек вот так, лобиком прижимаемся. Через эти зеркала мы можем наблюдать вашу переднюю камеру. Вот угол у вас открытый. Но если мы с вами говорим о возможности глаукома, то тип этой глаукома ⁇ открытоугольная глаукома. Здесь риска блокады угла передней камеры нет. Это значит, что закрытоугольная глаукома исключена. Что это обследование мы с вами сделали, оно очень важно для диагностики глаукома. Можно отстраниться?